Всем привет! Вы на канале Rehome Ремонт, и сегодня мы расскажем, как выровнять пол с помощью цементно-песчаного раствора. В простонародье это называют мокрой стяжкой. Если вы предпочитаете другой вид выравнивания пола, или хотите определиться, что больше подходит для вашего помещения, может быть сухая или полусухая стяжка, рекомендуем зайти на наш сайт re .su. Ссылки на статьи укажем в описании под видео. Также в описании вы сможете узнать подробнее о растворе, как рассчитать необходимое количество на квадратный метр, список необходимых инструментов и как подготовить пол перед выравниванием. Выравнивать пол мы будем в процессе строительства небольшого двухэтажного дома, где предварительно произведена укладка системы теплого пола на водной основе. По ходу видео мы постараемся учесть все возможные нюансы выравнивания, поэтому если у вас нет теплого пола или помещение имеет какие-то особенности, не спешите выключать наше видео, обещаем оно будет вам полезным. Принцип выравнивания таков. Выставляются по уровню маяки, на которые кладутся металлические профиля, так называемые направляющие. Пол заливается цементом и выравнивается правилом относительно направляющих. Давайте разберемся более подробно. Первым делом по периметру помещения нужно закрепить демпферную ленту, которая будет предотвращать мелкие колебания. Ей может быть специальная демпферная лента, приобретенная в магазине или как в нашем случае, строители использовали пенофол. Далее можно устанавливать маяки. Так получилось, что процесс установки маяков мы сняли в другом помещении. Пусть это вас не смущает, принцип установки был абсолютно идентичным. Уровень пола во всех комнатах должен быть одинаковый, поэтому необходимо найти наивысшую точку во всем помещении и ориентироваться от нее, учитывая, что минимальная толщина стяжки 2 см. Наши строители решили использовать металлические П-образные профиля, опирающиеся на маяки из стеклопластиковой арматуры. Нарезаем арматуру длиной 15-20 см. По разметке штрабим в полу отверстия на глубину примерно 5-6 см. Расстояние между рядами определяем таким образом, чтобы было удобно выравнивать раствор провилом. Если длина провила 2 метра, то расстояние между рядами делаем 1,5 метра. Крайний маяк выставляем от стены на расстоянии 20 см. Остальные идут параллельно. Вставляем нарезанные куски арматуры в отверстия и с помощью лазерного уровня отмечаем место среза. Можно использовать обычный строительный уровень, но процесс будет более длительным. Срезаем арматуру по уровню шлив машинкой. После того, как установим маяки, останется сверху уложить металлический профиль. Другим вариантом, если, допустим, у вас не установлен теплый пол, или уровень стяжки не превышает 5 сантиметров, можно использовать Т-образные профиля, установленные на дюпиля с шурупами, или на тот же цементно-песчаный раствор, только более густой. Такой вариант будет самым экономным, но энергозатратным и длительным. Одним из нюансов выравнивания пола мокрой стяжкой является застывание смеси. В пределах одной комнаты выравнивать пол нужно одним днем, Поэтому выполняйте работу с помощниками. Пока один выравнивает смесь, другой готовит новую порцию раствора. Раствор состоит из цемента и песка в пропорциях 1 к 3. Добавляем воду и размешиваем до однородной массы консистенции сметаны. Точного расчета воды не бывает, так как очень часто песок оказывается уже влажным. Поэтому добавлять воду следует по мере необходимости. Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. Максимальное отклонение по горизонтали 0,2%, то есть для комнаты длиной 4 метра перепад высоты должен быть не более 8 миллиметров. По мере продвижения работы, там где залили и разровняли раствор, маяк следует убрать. Такой процесс выравнивания пола не будет идеальным и не считается конечным. На пол из цемента в будущем может укладываться плитка или наливной пол, что будет считаться финишным выравниванием и сделает уровень пола максимально прямым и ровным. Ходить по готовой стяжке можно уже через пару дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендуется покрыть полиэтиленовой пленкой, так как при быстром испарении воды поверхность может потрескаться.